Сегодня я хочу вам рассказать о празднике Троица, традиции, обряды и суеверия этого праздника. Праздник Троица, как ни странно, своими корнями уходит в далекое прошлое. Еще в язычестве так называемый Троицын день считался одним из любимых праздников русского и славянского народа. Сейчас в России возрождается вера в православие, поэтому стали отмечать в городах и селах почти все православные праздники, в том числе Святую Троицу. Традиции, обряды и суеверия этого праздника мы сегодня вам уповедаем. Какова же история праздника Троица? Помимо церковного торжества в народе существует много обычаев и обрядов, связанных именно с этим праздником. Самобытные проявления народного суеверия Троицы или Семитской недели тянутся из далекого языческого прошлого. Традиции празднования славянской Троицы можно сравнивать, наверное, с обычаями зимних святок. Целую неделю в далеком прошлом народ чествовал в возрождении земли после долгой зимней стужи. Поклонение богине Весне Ладе на Троицу постепенно было забыто, а сопровождавшие этот праздник традиции и обычаи слились с христианскими обрядами и создали вокруг этого праздника красочную обстановку. Седьмая по Пасхе неделя завершается Троицыным днем, поэтому часто семь дней до этого праздника называют Семицкой неделей. А в некоторых районах России до сих пор существуют названия Зеленых Святок, Русальная неделя, Задушные поминки, Разгара – Объяснение этих названий можно найти в пережитках славяно-русского язычества. Праздник Троица у других народов мира отмечается по-разному. В мире отмечают этот праздник не только в России. Например, в Австралии до сих пор принято украшать колодцы венками цветов и зеленых веток березы. А во время проведения мессы в храмах выпускают на волю голубей, символ этого чудесного религиозного праздника. На острове Кипр православные крестьяне на Святую Троицу отмечают и праздник Пады. Катаклизмос называется этот праздник и символизирует воспоминания о Вселенском потопе и спасении Ноя. В Германии перед праздником принято наводить порядок в домах и садах. Украшают жилье венками из веток берез букетами полевых цветов, а также устраиваются народные игрища с катанием на качелях и лодках. Каковы же обряды и обычаи на Троицу в России? Зеленые святки считаются девичьим праздником России. Девушки в деревне-веселах в складчину пекли лепешки, покупали сладости и встраивали их в еще на берегах рек. На березах завивали ветки, украшали дерево лентами и плели венки. После пирушки девушки на по пообычай водили хороводы с обрядом. Винки бросали в воду, загадывая о своей судьбе. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность, всем добра и мудрости, а мы продолжаем. Отличительной особенностью этого праздника является украшение домов ветками березы. В селах до сих пор на подоконниках и мебели, а также на полу, принято раскладывать веточки полевых душистых травм. А после того, как травы высохнут, их сыграют в пучки и хранят до будущего года. Считается, что сухая трава, собранная в букет после Троицы, обладает целебными свойствами. Также существует суеверие и опасность на Троицу. Еще одно славянское поверие говорит о том, что нимфы и наяды-русалки выходят из своих мест обитания, омутов и рек на поля именно на Троицу. По ночам они заводят свои игры и живут в лесах до Петрова дня. В народе считается, что путников они зазывают ауканьем и смехом и могут защекотать до смерти. В и Семик издавна называют Великий День Русала, поэтому купание в реках во время зеленых святок считается опасным. Еще в старину служители церкви обвиняли народ в языческом суеверии. Связано это было с поверьями русалка. Не все традиции троицы дошли до нас. Многое забылось а что-то видоизменилось до неузнаваемости. Но тем не менее, праздник живет до сих пор и с христианскими, и народными традициями. Например, таинственные незнакомки могут как на фотографии устраивать в стиле старых славянских традиций фаер-шоу, так сказать, сказочные танцы с огнем, Ну и, конечно, после этого, так же, как и в былые времена, прыгать через костер парами. Праздничный стол на Троицу Угощение и праздничный стол в этот праздник должен быть из блюд, приготовленных из первой зелени. Предложенные нами рецепты традиционных русских блюд на Троицу не только украсят ваш стол, а также понравятся вам и вашим родным. Что же приготовить на Троицу? Начнем с весеннего салата и свежей капусты. Нам понадобится молодая капуста 500 грамм, колбасный сыр 150 грамм, измельченные грецкие орехи 3 столовых ложки и майонез 200 грамм, соль по вкусу. Какой же способ приготовления? С соломкой нашинкуйте белокочанную капусту, слегка посолите ее, а затем надо ее немного помять, добавим к капусте натертый на крупной терке сыр, грецкие орехи и заправим майонезом. Дадим постоять салату минут 5-7, украшаем зеленью и приятного аппетита. Из блюд с мясом можно приготовить, например, курицу по троицке в сковородочке. Ингредиенты. Курица 1 штука, картофель 8-10 штук, сушеные грибы белые или шампиньоны 15-20 грамм, луковица 1 штука, сметана 3 столовых ложки. Для соуса необходимы поджаренная мука 1 столовая ложка, 2 яичных белка, перец черным молотый, соль по вкусу. Какой же способ приготовления? Отделенное от костей, куриное мясо посолить, поперчить и слегка отбить. На сильно разогретой сковороде обжарить мясо со всех сторон. Картофель отварить. Из грибов сварить бульон, лук пассеровать. Яичные белки взбить. На порционной сковородочке разложить кусочки мяса, картофель, лук. Сверху положить сметану с белками и залить грибным бульоном. Запекать в духовке в течение 5-6 минут. Не за горами Пасха, а там и вскоре наступит Троицын День, или как его называют христиане, День Святой Троицы. Надеемся, что этот праздник вам доставит много радости, и все желающие смогут порадовать родных вкусными традиционно русскими блюдами по нашим рецептам. И естественно, не уходите с нашего портала.